Вчера в Думе состоялось историческое событие. 25 лет мы сражались за то, чтобы повернуть образование в нужную сторону. Еще раз хочу вам продемонстрировать самый преступный документ, который был подготовлен против нашей страны так называемыми партнерами из океана. Секретное образование для России переходный период. Вчера особо подчеркнул, даже если вы взорвете завод, я его восстановлю в течение двух лет и новый построю. Но если вы взрываете образование, то это контузия для населения на всю жизнь. Для ребенка фактически это не только контузия, это тяжелая травма. А для страны минимум 20 лет срока, когда она будет развиваться с малограмотным населением. Поэтому советская власть начинала с двух комиссий. комиссии по борьбе с преступностью и магнетизмом. Вторая комиссия по образованию борьбы борьбе с беспризорностью. Эту задачу решили блестяще. Но если вы этот стостраничный документ откроете, вы просто ахнете. Начинаете с того, что это коснется 33 миллионов детей и 55 миллионов родителей. То есть 88 миллионов были взяты на прицел только для того, чтобы наша страна угробила свое уникальное русско-советское образование, которое было лучше в мире, и перешла на те стандарты, против которых вчера выступали фактически все ректоры, все крупные ученые и депутаты. К нам же РЭС Иван Салферов пришел из партии власти, Нобелевского ряд, крупнейший ученый. Я его вот спросил, почему вы переходите? Он сказал, я перехожу только потому, что там все на словах говорят, что они из образования и науку а на деле никто не голосует. И он вместе с нами многие годы готовил и закон образования для всех, и слушание, и разбор полетов, которые мы провели в МГУ с участием всего ректорского сообщества. Вот вчера, наконец, фактически все, начиная с председателя Думы, согласились, что надо дорабатывать наш закон, который мы вносили, и попытаться коллективно изменить эту ситуацию. Я обращаюсь к журналистов, вот тут 10 микрофонов, поддержите и помогите. Ваши дети, по сути дела, не получили нормального образования. Гробили его два человека, Фурсенко, который сейчас сидит в Кремле, и Ливаном. Два министра 12 лет реализовывали вот эту программу. В соответствии с этой программой было разогнано половину педвузов, Наши дети начальной школы оказались без профессиональных учителей. По этой программе была ликвидирована система профтехобразования, одна из лучших. Она во многом родилась после победы на Орловско-Курской духе В третьем году были созданы Суворовский, Нахимовский и фабрично-заводские училища. Они нам позволили всех беспризорников, всех потерявших родителей и детей получить классное образование и великолепные специальности. Вчера привел несколько примеров, начиная от Белогейца, который сегодня обеспечивают его капиталы почти 50 самых талантливых математиков. И э, мнение руководителя НАСА, с которым мы вместе летали на совместный полет на Байконур, и он прямо заявил, ваш специалист, это высший класс. Но и мы все сделали для того, чтобы подготовить это заседание, круглый стол, в главе со Станиной и Смолиным, рассмотрел и подготовил рекомендации. Мы их вчера уручили всем, кто участвовал в этом мероприятии. Материалы будут выставлены на нашем сайте, а в ближайшую субботу мы рассмотрим на пленуме вопрос о системной кризис капитализма, информационная война и задачи в борьбе за социализм. Борьба за социализм начинается с классного образования, великолепной науки и лучших традиций, которые сложились в истории нашей тысячелетней державы. Сейчас доклад, который уже опубликован в Советской России и Правде, представит мой заместитель Новиков Дмитрий Юрьевич. Пожалуйста, Дмитрий. Юрьевич. Уважаемые товарищи, коллеги, Действительно, текущая неделя завершится для Компартии Российской Федерации принципиально важным событием. Мы будем проводить пленум Центрального комитета. Еще раз хочу не только показать саму газету, газету «Правда», газета Советской Россия». В них опубликован доклад, с которым выступит лидер партии, выступит Геннадий Андреевич Зюганов на пленуме ЦК. Но уже сегодня, благодаря «Правде» Советской России, центральному сайту нашей партии, этот документ, становится доступен всей партии и доступен всему российскому обществу. И еще раз, системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социализм. Вы, исходя из названия, понимаете, сколь крупную тему, сколь крупный вопрос будет рассматривать ЦК КПРФ в этот раз. Первые три из восьми разделов доклада посвящены детальному анализу ситуации, междуродная обстановка, ситуация в связи с операцией России на Донбассе, экономический кризис, социальные проблемы во всем мире, условия в которых оказалась Российская Федерация. Все эти три раздела по разным направлениям анализируют ситуацию. Приводят читателя к убедительному выводу, что на путях капитализма справиться с этой проблематикой невозможно. Что делать, возникает вопрос, и на этот вопрос во многом отвечают два следующих раздела. Первое. Если вы встречаетесь, сталкиваетесь с огромным количеством... Внешних угроз и вызовов вы, по крайней мере, должны освоить опыт своих предшественников, которые в еще более сложных ситуациях порой с подобными вызовами успешно справлялись. Поэтому четвертый раздел доклада прежде всего посвящен необходимости впитать советский опыт и прекратить практику войны с нашей историей, прекратить практику антисоветизма и русофобии. Может быть, эти вопросы как никогда ставятся жестко и заостренно? Второе. Если капитализм не справляется, об этом говорят уже лидеры самого капиталистического мира, то тогда понятно, что на этой основе искать выход беспреспективно. И поэтому пятый раздел доклада посвящен нашей альтернативе и необходимости преодоления капитализма и перехода на социалистические рельсы развития. Ну и, наконец, еще три раздела доклада. Это та часть, где мы предметно, инструментально рассматриваем, как мы, Компартия, наши союзники, наши сторонники намерены в ближайшее время участвовать в борьбе за социализм, участвовать в информационной войне, преодолевать нападки на партию и укреплять, строить свою организацию, в том числе, в период проведения отчетов и выборов в нашем низовом и среднем звене. Так что вот из всего этого документа я хочу привести одну ленинскую цитату, которая использована. В докладе, а потом поясню, почему я считаю ее важной и актуальной. Ленин уже после победы Великой Октябрьской социалистической революции, но после поражения революции в Германии и в австро венгрии говорил, мы, русские, начинаем то дело, которое закрепит английские, французские или немецкие пролетарии. Но мы видим, что они не победят без помощи трудящихся масс всех угнетенных колони колониальных народов, и в первую очередь народов Востока. Вот когда сейчас на некоторых политических ток-шоу начинают некоторые, называя себя марксистами, пинать Компартию Российской Федерации, а потом пытаются доказать, что Ленин не был марксистом, а Сталин не был ленинистом, вот пусть они посмотрят, внимательно вчитаются в эту фразу и поймут, что у нас уже вторую пятилетку говорят о необходимости поворота на Восток, но ничего по-крупному и по-большому не сделано. Когда Ленин заявил о необходимости внимательнее присмотреться к Востоку, поддерживать его, основывался при этом на марксистском анализе, а Сталин продолжил его дело, вот тогда и стала возможна победа Компартии Китая и формирование нового народного Китая, который, принял эстафету Советского Союза, сегодня успешно решает социально-экономические проблемы и противостоит империализму и глобализму. И нас очень серьезно выручает тогда, когда все, все империалистические силы, весь Запад обрушился на Россию своей мощью. Поэтому, если бы не наследие Ленинско-Сталинской и в этом вопросе, наряду с экономикой, наряду с наукой, наряду с образованием, то и сейчас было бы гораздо тяжелее устоять и удержаться при таком накате. Так что пусть повнимательнее изучают Ленина, мы хорошо знаем наследие своих предшественников и на этой основе уверенно смотрим в будущий пленум, это подтвердит. Спасибо. Кстати, Путин, когда выступал на питерском форуме, он предоставил слово председателю Сидинпиню, который предложил новый путь общей судьбы человечества, это путь, который проводил Советский Союз. Сегодня мы этот материал наш разошлем всем губернаторам, членам САБЕЗа, министрам, законодателям, попросим их официально рассмотреть. Огромную работу в этом плане проводит мой первый замофонин. Афонин. Юрий Вячеславович, пожалуйста. Уважаемые друзья, действительно, ключевая задача донести не только до партийного актива, но до каждого жителя нашей страны нашу программу. Тот документ, который сегодня вышел, это документ, позволяющий посмотреть на целый круг серьезных проблем, но в первую очередь для нашей партии очень важно с программной точки зрения, с организационной точки зрения продолжить ту поступательную работу, которая проводится нашей партией. Один из самых таких очень насыщенных и целеполагающих разделов – это раздел совершенствовать работу партии. И действительно, в нынешнем политическом поле КПРФ единственная, по сути, политическая сила, политическая партия, потому что Единая Россия – это фактически административный механизм, другие политические партии не пользуются той поддержкой граждан нашей страны, а КПРФ является главной оппозиционной силой. КПРФ, с другой стороны, единственная принципиально проводящую патриотическую линию на протяжении всех этих десятилетий. И наша очень важная задача в ходе предстоящей выборной кампании действительно достигнуть весомых результатов. Партия сейчас проводит процедуру выдвижения своих кандидатов. У нас уже в 11 регионах выдвинуты кандидаты в губернаторы, причем среди них много ярких представителей молодого поколения коммунистов. Это, например, Александр Ивачев. Светловской области, Антон Сидорко во Владимирской, Евгений Ульянов в Карелии и в целом ряде других регионов. Мы выдвигаем свои партийные списки и своих кандидатов во всех регионах, где состоятся выборы. На этой неделе, завтра мы в Москве проведем выдвижение около тысячи наших кандидатов на муниципальные выборы. Действительно, в столице нашей Родины уверен, что наша программа и команда будет поддержана избирателями. Ну и КПРФ сейчас... И Встреча, которая только что прошла во фракции с Татьяной Николаевной Москальковой, с Уполномочием по правам человека, является партией в лучшем смысле, которая осуществляет реальную правозащитную деятельность. Не эти мемориалы, которые выполняли западный заказ, а именно КПРФ защищает социально-экономические и политические права жителей нашей страны. КПРФ – это та партия, которая борется с коррупцией, разоблачает те проявления, которые уродуют систему государственного управления те ключевые цели, которые ставит наша партия, долгое время либералы пытались примазать себе. На самом деле, вот это вот наша Фундаментальная и системная работа позволяет нам уверенно смотреть вперед, потому что большинство избирателей считают, что будущее нашей страны и в целом мира это социалистический путь развития. Страна должна действительно стать страной с суверенной экономикой, ну и, конечно, должны быть защищены права и интересы людей труда. Кстати, работа с профсоюзным движением, поддержка рабочего класса является одним из ключевых направлений партии. Ну и в завершение хотел бы сказать, что КПРФ это единственная партия, которая вокруг себя объединила десятки общественных организаций. В нашей фракции представители различных общественных организаций, и союза офицеров, и комсомола, и женского движения, и движения за новый социализм. И недаром мандат депутата Государственной Думы решением Президиума Центрального Комитета был передан Анастасии Удальцовой одному из руководителей Левого фронта, и мы будем наращивать вот этот народно-патриотический союз. Мы вас приглашаем на наш пленум, он будет открыт для журналистов, я думаю, будет очень интересно и весьма полезно.